Какие скиллы тебе понадобятся, чтобы работать дизайнером? Привет, меня зовут Дмитрий Горячев, и я рассказываю про маркетинг и дизайн. Подпишись! Для работы дизайнером тебе понадобится много различных умений, чтобы выполнять свою работу качественно. Знаний одних программ будет недостаточно, но вот каких именно? Фигма Скетч Иллюстратор помогут нарисовать тебе необходимую графику. 2D, 3D персонажи, интерфейсы и иконки помогут нарисовать вам именно эти программы. Adobe Photoshop Все, что ты нарисовал в предыдущих программах, тебе поможет отретушировать Adobe Photoshop. Если фигмы и иллюстраторы могут создать тебе персонажи в любых размерах, то Photoshop поможет тебе навести марафет и добавить элементы декора. А также будет верным спутником для создания локаций, фонов или деталей для вас Ваших дизайнерских творений. Adobe After Effects Все, что статичное, можно заанимировать через After Effects. Здесь вы сможете не только оживить своих персонажей, но и создать визуальные эффекты к своим видео. Спектр применения After Effect, если не безграничен, то очень явно к этому стремится в медиапространстве. Кстати, много уроков по After Effect у меня на YouTube-канале. И подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я рассказываю про маркетинг и дизайн со всего мира. Ну и заглядывайте в мои соцсети. Blender и Cinema 4D. Некоторым объектам действительно живется лучше в 3D-пространстве. Именно для этого у нас есть эти две программы. Какая-то посложнее, какая-то попроще. Каждый сам выберет, в чем создать 3D-шечку для своей работы. Этого программного обеспечения для начала хватит. Все, Это база. И это главное. Без этого просто не получится создавать конкурентоспособные работы. Но что нужно еще? Софтскиллы дизайнера охватывают огромный спектр, которыми он обязан обладать. Необходимо изучить дизайн изнутри, правильное написание, расположение объектов, психология считывания текста. На первый взгляд может показаться, что это просто невозможно выучить. И да, так и есть. Даже опытные дизайнеры обращаются к своим наметкам или каким-то запискам для того, чтобы освежить память и понять, как сделать нужно в конкретном случае. Но с большой частью вещей вам придется сталкиваться каждый день, и вы это в любом случае запомните. Для того, чтобы не допускать банальных ошибок, можно начать с квадства Артемия Лебедева. Я закину ссылку в описании. К сожалению, профессия дизайнера требует не только профессиональных навыков, но и личных качеств. Например, должный и умеренный перфекционизм. Нужно обязательно уметь общаться с заказчиком и делать запоминающиеся самопрезентации, даже если вы работаете в компании. Не срывайте дедлайны, к сожалению, этим навыком обладают немногие. Если вдруг так получается, то обязательно предупредите о срыве сроков заранее, ведь может даже получиться так, что вы в этом будете не виноваты. И напоследок, работа дизайнера подразумевает креативную работу и креативности от дизайнера. Но в первую очередь, как и везде, это работа, и на ней нужно работать. Будет круто, если она будет в первую очередь приносить вам радость и доставлять удовольствие, а деньги здесь обязательно будут. А меня зовут Дмитрий Горяч. И я рассказываю про маркетинг и дизайн. Подписывайся на мой YouTube и Телеграм канал. Пока!